Привет! На связи, как обычно, Антон. В сегодняшнем ролике я подобрал для вас потрясные байки, буквально взбудоражившие мое представление о детских средствах передвижения. Каждый из вариантов является копией одной из реальных моделей, причем такой, которую вблизи не отличить от настоящей. В общем, я что-то забегаю вперед, сейчас сами все увидите. Если вам понравится это видео, ставьте ему большой палец вверх, делитесь своим мнением в комментариях, а подписка, говорят, дает приятный баф. Проверите? а также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей погнали это шикарный детский мотик со спортивным дизайном несмотря на то что он имеет крошечные габариты такой малыш может разгоняться вплоть до 65 километров в час и требует само собой определенную защиту и прочную экипировку но ну, естественно навыки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 Следующая модель представляет собой детский квадроцикл. Машина сочетает в себе экологичность, высокую скорость и проходимость, а также безопасность. Это все стало реальным благодаря мощному и в то же время бесшумному электродвигателю и трем скоростным режимам. Максимальная скорость квадроцикла достигает 25 км в час. Выдерживает же он вплоть до 70 кг. Да, взрослому дядьке на таком, конечно, не покататься, а вот детям само то – не знаю, как вы, но я был бы на седьмом небе от счастья. Представьте мне в детстве возможность на подобном погонять. Если ваш ребенок любит играть в ролевые игры и в особенности притворяться полицейским, то такой байк ему бы непременно зашел. Так же, как и детям автора следующего видео. Он решил создать из своего старого мотика полицейский с множеством приколюх. Тут вам и кожаное сиденье, и багажник для мелких вещей, и неоновая подсветка вместе с красивым окрасом и мигалками. В общем, полный комплект.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 Следом я покажу вам крутой электровелик, который, по словам автора идеи, был создан, чтобы с малого возраста приучать детей к балансу и чувству руля. Он уверен, что только таким методом могут вырасти настоящие чемпионы мотосоревнований. Для этого велик наделили крутой батареей, которой хватит более чем на 80 километров при полном заряде. Таким образом, ребенок сможет вдовольно кататься и попробовать все накопившиеся за время сна идеи. У велосипеда очень просто переключаются скорости, которых тут несколько, удобно регулируется сиденье, а также еще лучше работает двигатель. На таком велике на раз-два можно взбираться в горку, а также разгоняться до 30 километров в час. Ну а этот электроспортбайк я выделил для себя сразу, ведь он является копией Yamaha R1. Именно того легендарного мотоцикла, который пользуется огромным спросом во всем мире до сих пор. Создатель придал ему красивый элегантный черно-белый окрас, снабдил дополнительными колесиками, чтобы маленькому гонщику было проще справляться с управлением, а также оснастил его мощным двигателем, на котором он с легкостью преодолеет отметку в 30 км в час. И это с учетом трехколесного управления на минуточку. Я бы на таком и в своем возрасте с радостью погонял. Жаль, думаю, он сломается, как только я его оседлаю. Но все же... На очереди у меня потрясный миниатюрный электроскутер, на котором юный водитель с ранних лет сможет покорять улицы своего города. Байк легко разгоняется до 30 км в час, сделан из качественных материалов, имеет простое и понятное управление, позволяющее ему ехать в любую из сторон с минимальными усилиями, может проработать на одном заряде до 10 часов, а также имеет целых 4 колеса, облегчающих управление самым юным гонщиком.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 Следующий трехколесный байк – это просто что-то с чем-то. Не знаю даже, какие слова здесь лучше подобрать. Сначала, когда я подбирал байки, он мне показался какой-то легковой машиной. И я уже почти пролистнул дальше, как вдруг краем глаза заметил, что он на самом деле имеет лишь одно колесо сзади. Чуть лучше разглядев модель, я осознал, что это очень круто замаскированный и необычный мотоцикл. Да, он имеет раму от машины, но это ведь не делает его машиной, верно? На подобном вездеходе дети могут ездить по любой поверхности и в то же время знатно дрифтить. Да-да, вам не послышалось, именно дрифтить. По этой причине я чуть раньше и назвал его необычным. Максимальная скорость составляет 5 миль в час, однако этого более чем хватит для драйвового проведения времени, вы уж мне поверьте. Автор лично от меня получает громадный лайк за такую клевую идею. Не каждый день встретишь подобное, как-никак. Детский квадроцикл я решил показать вам еще одну модель. Она имеет полный привод, а также привлекательный внешний вид с ярко-синим окрасом, заставляющим видеть в квадрике что-то более агрессивное, что-то более дерзкое и мощное, хоть это по-прежнему и обычный детский вариант. Моторчики позволяют ему разгоняться вплоть до 10 км в час. Да, это совсем немного, однако и детей сюда старше 5 лет никто сажать не станет. Как-никак габариты у него ну реально крошечные. Да и даже такую скорость любые дети будут ощущать сполна. А надежные резиновые колеса с крутой амортизацией сделают любую поездку, будь то гонкой или ездой по бездорожью, увлекательной и приятной. Вот скажите, если вам скажут назвать настоящий суровый байк, что первое придет вам в голову? Я думаю, большинства на уме будет Харли Дэвидсон. Именно его-то я вам сейчас и покажу. Правда, в детском виде, ну а также пластиковый. Но все же Харлей и даже Дэвидсон. Очень здорово, что он имеет легкую сборку, с которой помогали сами детишки. Получился он довольно прикольным. Поразить высокой скоростью, шикарным управлением или чем-то похожим он не сможет, однако повеселить ребят на досуге – да запросто. Лично я считаю, что основной фишкой такого мотика является его внешний вид, созданный красивыми наклейками и формами деталей. Фанбайк как следует из названия, этот новый велосипед доставляет море веселья и радости любому своему водителю из-за целого ряда крутых фишек. Тут вам и питание от 250-ваттного двигателя, способного разогнать мотик до 20 км в час, и настройка передач, качественные батареи, обеспечивающие долгую езду, а также крутые резиновые колеса, гарантирующие плавный ход по любой поверхности. Также байк выделяется крутыми тормозами и прикольным внешним видом. Оранжевый окрас делает его заметным на любой дороге и таким образом не оставляет самого владельца без внимания окружающих. Спортбайки и все такое – это, конечно же, круто. Но ведь и прогулку на мотоцикле вместе с близкими тоже никто не отменял, верно?